Окна КБЕ, которые я недавно поставила, изменили мой взгляд на мир. Я сделала ремонт, поменяла работу. Теперь я работаю гидом. Везде побывала. А это Саша. Собственно, он-то мне и помог поставить окна. Он классный монтажник окон. Дорогая, кофе готов. Но это уже личное. КБЕ. Жизнь изменится.